Привет! Если у вас интернет-магазин, у вас много товаров и вы настраиваете рекламу, то, скорее всего, вы используете торговую рекламную кампанию от Google Ads и, конечно же, вы зареганы в Google Merchant. Меня зовут Алена Полихович и сегодня я расскажу, какой же новый отчет появился в Google Merchant и как он может быть э, полезен именно вам. Компания Google запустила новый отчет в Google Merchant для товарных объявлений, который называется конкурентоспособность цены. Теперь пользователь может увидеть, по какой цене их конкуренты продают такой же товар, который есть в их ассортименте. Это повышает эффективность назначения ставок для товарных объявлений, а также повышает конкурентоспособность цены для товарных объявлений. В отчете конкурентоспособность цены теперь доступна информация о средней ценовой позиции товар. Так рекламодатели, ориентируясь на нее, смогут повысить вероятность кликов по данному товарному объявлению. Кроме того, в отчете можно увидеть сводные показатели – контрольные цены за выбранный период времени, а также можно сортировать по типу товара, по бренду товара, по цене товара. Посмотреть данный отчет можно, кликнув на вкладку «Развитие аккаунта», далее выбираем «Конкурентоспособность цены» предварительно вам придется присоединиться к программе тенденции рынка в отчете не отображаются данные о товарах которые рекламируются малым количеством продавцов а также не будут отображаться позиции товарных объявлений которые набрали малое количество кликов также напомню что google с 4 марта начнет показывать товарные объявления в системе gmail это позволит рекламодателям охватывать пользователей по всей воронке продаж Рекламодатели смогут выбрать Gmail для показа своих стандартных товарных объявлений, а также объявлений витрин в плейсментах наравне с YouTube и Discovery Fit. Если для управления торговыми компаниями вы используете Google Ads API, вы можете включать и отключать показы в данных плейсментах в Google Connect Network, установив True или False. Google также объединит показатели эффективности рекламы в YouTube, Gmail, и Discovery в контекстной медийной сети. Компания предупреждает, что рекламодатели смогут заметить значительное понижение CTR в контекстной медийной сети, так как, скорее всего, они охватывают пользователей, которые находятся в воронке продаж повыше, чем те, которые перешли непосредственно из поиска. Вот такие вот коротенькие новости на сегодня. Будьте готовы к новым изменениям и обновлениям в Google Ads. Если вам понравился данный урок, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш YouTube-канал, вступайте в нашу Telegram-группу, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, делитесь этим роликом с друзьями. Удачных вам продаж и до новых встреч!